Всем прессом, Макс Лиск. Не знаю, пока что ставьте лайки, подписывайтесь. Не знаю, как убедить. Говорят, гаргули, гаргули. Говорят, тактика, тактика. Гаран, опять. Сейчас покажу. Козный на орду. Потом убивает нас. Мы проиграем. Отлично. Да? Не, ну хоть постреть нужно. Конечно. Как только закончу игру, дадут мне отдохнуть. Не Также знаете, что враг может псы запустить, поэтому сразу берем кузнеца. Или деф, да. Ну, можно или деф. Ну, а у нас идет, у нас бомжи. Как если наиграть, и остальные играть. И все. Игра нас наказала. Скажет, все, ты бомж. И по-того. Копия на 300. Копия на 200. Пока, мисс, время идет. Единственная практика в этом. Если меня... Единственная... Нет, такого слова не существует. Вы не знаете, где мы, но ну, псы знают. Поэтому берем. что видите. Ну и скорость можно. Но я потом можно, когда будет по областям. Конечно, желательно что еще построить. Стоп. Ну, Выслал сам все предметы, пора атаковать. Это сколько помните эту, эту тактику? Да, это тактика безумия. Я так ее называю, безумная тактика. Макс риск. Рискованный человек. Так Лоза. сюда идем пора уже атаковать когда уже все будут готовы и когда уже будете атаковать, в принципе можно еще там для дефа башню и все можно в принципе атаковать вот арду собираем не знаю насчет проигрыш берем искоряем что все есть что стреляем, вызываем призываем конечно желательно что еще взять Ну, друзья нет времени, времени. сам путь а с того что -то, просто такой красиво не надо так. сила сила Я знаю как он проиграл это или специально или просто узнал Вот тут тест что любой человек мог выиграть без этих вот по быстрому и подаваниему подаваться точнее кому подаваться со договориться два нажима на секунду бабах нажал и выиграл так нечестно так, карта, где я проиграл. За Первая тактика берем, как обычно. Не, псы еще запустят. еще, кстати. Да, он псы Так, нужно прятаться от псов. Возможно, псы выберут другую базу. Поэтому будем, допустим, на базу. Как-то место. Это нужно даже рассчитывать тогда нужно больше возьми как я понял или потом М -м. вроде бы самый мощный я беру эконом и это стабильный на всякий случай что там будет один девчок это пес пё когда будет нас здесь очень кушать. кушай кушай да. а, это, еще вроде бы. или казан еще не нам нужно больше ману база еще знаете то чувство сначала выигрываете потом уже проигрывать это все связано с, с того что брак на каком-то каком уровне до да, уровне все в этом уровне ой как пошло было быстро мы давай сюда сюда запустим также вы можете мускутером строить здесь базу будем потом когда будем уже строить орду потом он сопусть потом скажет ой пока тебе, тебе слишком опасный вот это вот будет классно щай кузнеца говорят пока кто -то не падает то тогда построим если есть такое время если есть такая возможность тогда мы не должны прятаться уже выходим с рамки. Здесь давайте Давай, давай. Можно ускорить, конечно, можно. Скажите, почему не хватает. Потому что слишком мало очков. Вот Бывает причем для войск мало. Но столько пять штук. Их. Вообще. ускорять мы тоже пока что не будем... Да. Ну, с ускорить, чтобы быстрее мои ресурсы забрать и побыстрее по у нас тоже врага. Ну против уже пора. А вот там придете, окей? Так, ну Давайте. Скажите, как вы -то найдете только кого-то. Ну стоп-стоп-стоп. А кто будет вообще строить в этом? Так, они потихонечку идут. Это нормально. Так, лайс хаббин. Лайс. Эти лайс, может, потиснят. Вот. Мы там вас встретим. Скажите, потихонечку придет. Ну, у нас Орда, вот что Орда, а у него я не знаю, что он Так, тоже никого. Раз. Сюдаем. И... Два. Вот так. Гарголию запускаем. Пора Проверьте базу. И побыстренно, друзья, нажимайте эту кнопочку, и можно... Ускорить, в принципе кстати, право Ну что. У нас, конечно, нет. Сил. Так, вы, в принципе, атакуете по моему программе. У -у -у -у. Он просто сцепил Отступаем тоже. <laughs> Зачем атаковать? Отступай. Ну что. Если он вступил, пора уже строить на базу. Так, регенерация, пожалуйста. Знаете, все войска. Обратно на базу. Мы его там испугали это отлично то есть наша экономика выросла это самое главное так ну в принципе вы можете проверить там бас братус возможно враг там еще кузиться вы ускоряете значит нужно активнить активничать чувствую нужно актив поднимать на канале на канале так вы там открыли тоже Давай. Гаргуль давай. Всех давай. Варятар, да, гаргуль это опасное место. Поэтому берем гаргуль. Так, он начну отряд нас. Потом уже будет подкрепление. Мы знаем, где наш брак. Теперь можно вот так делать. Можно также Ну что? Ну да, это ж сначала играть. Не бойтесь по что ничего не будет. Вроде уже пора что-то думать. Пошлите, встретимся здесь там гаргония, можно да, еще взять так, давайте, здесь встречайтесь если, если, если, такой шаги как так бакс рис что делать пробу мы тут тренируемся скорее всего тоже наращивает этих вот орду свою как я ускоряем на ну, давайте разарда барда пошли и по-быстрому давайте. Кстати, может, мы что-то новую точку построить, Где-то новую, новую базу. Ну и секретным, в принципе. Стоп, стоп, стоп, стоп. Ай-яй-яй, как мы зависли. Сова будет, запускай тут. А, сова тут. Я заметил, я заметил. Я, я здесь, игрок. За глазами. Так, горгуль давай. Всё, давайте. Экономику нарушаему. Чтобы он всю базу захватили его карточный все, ему было бы крышкам. Все, отступайте, нам нужно экономить арду. Вдруг там что-то враг что-то еще раз. гаргули у них. Ох, Я понял. Я понял. Вау. Дев. Здесь. Гаргули здесь. Как там сова Думать ничего. Что-то. Окей, okay, за ним построить так насчет ускорялки там не знаю потому что сова сова здесь А, боровили он такой снис думает О, какой мощный чувак ухуяхай там занимается чем-то атаку быстро Давай! грубай. А! Отступайте гарфу гаргуля! Давай! Есть давай! Вроде бы победам! Или вроде бы не победа Блин, у меня кучу Гаргуль! Да твои же магнитолу какого? Какого пятого? Ого! Пожалуйста, что-то думайте! Может быть нужно ответный удар сделать, а? Я не знаю. Я не знаю. Как? Это просто нереально убить врага. Не, ну, в принципе, скажите, вот так берем. Я такой как? Ну, прекрасно. Ну, побеждаем меня, Фарбон. Гаргули. За производство, скорость. Кстати, шаходок классный, без есть наш за ним. 6-5. Так кто-то вообще такой. Скорее всего. Помните, такой раз уже такой был. Ну, блин, гарпули, классно, тактика. А ч у меня такие гарпули нет, гарпули будет. Гарпуль уже ничто не сработается. Мы не успеем, не успеем. Выхода чувствую, нету. Это не атакуйте. Ааа! Защита в отлично А, так-то. Используйте защиту в гарпуле. все. Ну, а вот так вот, вас. Защита в гарпуле. Где мой гарпуле? <свист> <свист> <свист> <свист> Лоу! Что происходит? Кто вам сказал, иди сюда за мной? <свист> Видите, красивый гарпуле. <свист> я только прихожу. А <свист> он такой, привет. Пятого левела. В принципе уже нет выхода. Есть один выход. Я на его не соглашался. Вы сам понимаете. Окей, гарфулин. Я буду использовать только такую такску. Вс. О, просто орду врубать. Гарфулин. Окей. Используем тактику скорости, так я ее называю. Я думаю, это уже враг прилетел. Это не враг, это наш. Окей, давайте. Если к нам придет. Сова, пожалуйста. Наблюдай за всеми. Спасибо. Так, вроде будет Шакимат, если он тут ничего не придумает. Ну, как он. я понял все в атаку ну это последний шанс друзья нет уже шанса больше уже нет шанса просто вмесе вам идем по просто по быстрому Давай. Соточку. можно соточку войска вон здесь войска не спите умоляю умоляю но ну, все не ну классно вышло кстати классно вышло. Я думаю, вы зацените лайкосом. Тактика рабочая. Одна карпуля. Все он сдался. Не, <смешит> Понял, он, все сдался Понятно. У меня здесь еще сердечко. Используйте сердечку. Используйте мои тактики, карпуля. Вообще не классные. Они а мляшки, так их им назвать. Они мляшки. Во-первых. заход заходную карту. игру. Я новую тактику сей придумал, смотрите. Смотрите, нова тактика. Гарпули. Нет. Скорость, окей. Или нет? Или да. Да не изменяйте. Может быть атака? Взять атаку? Хм. Это ж сила. На 35%. Против Гарфуль это тактика рабочая. Гарпуль победи просто вырубайте базу. Совет. Скажите скорость беремен? Нет, бубазу будете вырубать. С силой. Будете строить орду. Это будет первым атака. это уже третьим. Ну это уже следующий ролики. Всем удачи.